Жду от мужчин мужских поступков. Здравствуйте, мои дорогие. Очень часто приходится слышать такие фразы от женщин. И я хочу объяснить, почему большинство женщин ждут эти поступки и не дожидаются. Да? Ну, Во-первых, нужно сказать, что откуда берутся вот эти ожидания. Да? Это у всех есть память прошлых воплощений и когда женщины жили в золотом веке то мужчины были богатырями настоящими воинами уважающими женщину умеющими правильно правильные поступки делать осознающими уже отец сыну объяснял что мужчина это тот кто берет на себя ответственность за всю семью это тот кто умеет успокаивать свою женщину когда она нервничает и когда ее ум куда-то ее там заводит психику да и хочется плакать иногда на ровном месте, где нету никаких причин для того, чтобы плакать. Мужчина – это его обязанность успокоить женщину, обеспечить ее финансово и исполнить все ее желания. Вот это сила мужчины. Не, не в том, как сейчас понимают мужчины. Да? Мужчины сейчас понимают, сколько секса в день у них может быть. Вот это сила. Нет, сила – это сколько ты можешь выдержать женщину. Да? И сильные мужчины выдерживали целые горы. Да? И, конечно же, отец их воспитывая, говорил о том, где эта сила мужчины. Чем больше мужчина делает для женщины, тем сильнее он становится. Чем больше мужчин и женщин, и он с ними справляется, тем сильнее мужчина. На сегодняшний день даже в религиях Индии и мусульман мусульманских да уже ставятся вопросы святые люди говорят обеспечь одну женщину они не говорят мужчинам открытым текстом что сегодня мужчины слабые что не могут они горем потянуть ну в своем большинстве да то есть есть исключение с правил но их меньше одного процента на планете поэтому важно это понимать неспроста говорят Святые таким образом. Они не говорят, что мужчины слабые, они просто говорят, обеспечь одну женщину вниманием, заботой э -э финансово, и не рвись больше. И сегодня мужчины, они просто приходят, такие мужчины, которые не потянут, да? не потянут. И искать на сегодняшний день мужчину, который сможет потянуть горем, да, или сильного мужчину, ну, очень непросто. Во-первых, нужно быть такой женщиной. Не просто хочу, да, а еще соответствовать своему хочу. То есть запрос, э, это хорошо, что женщины хотят много. Я всегда за то, чтобы женщины ставили большие цели. Но а реальность такова, что, скорее всего, ваше желание сбудется. Это хорошая новость. Но есть и плохая новость. Ваше желание, скорее всего, сбудется в следующем воплощении или в следующем воплощении, да? то есть в каком-то одном из воплощений. Но в этом, с теперешнем нашем воплощении, меньше 1% женщины могут надеяться на сильного мужчину. Получить сильного мужчину может только сильная женщина не в формате «коня на скаку остановит и горячую избу войдет», а наоборот. Да? То есть женщина сильна своей слабостью, когда она постоянно нуждается в помощи, постоянно нуждается в поддержке, постоянно ее надо успокаивать, обнимать, я не знаю, там постоянно на нее надо в нее надо инвестировать деньги. Ну, такие женщины могут надеяться на такого мужчину, и потом еще нужно быть постоянно в таком состоянии, в котором женщина может прокачать своего мужчину, да, то есть кроме того, что придет готовый, да, его еще надо продолжать прокачивать, то есть лучше всего настраиваться вообще на такого мужчину, которого вы возьмете вот э, и долепите таким, какой вам нужен, да, то есть э, как вот в Москве слезам не верит, э, Тося говорила. Мужчину его, говорит, воспитать нужно. Вот именно сейчас мы живем в такие времена, когда мужчину нужно взять, ну, лучшее, что можно выбрать из реального составляющего, не из наших мечтаний, а из того, что на самом деле есть. Да? То есть немножко два разных мира, то, что на самом деле есть, и наши мечты, которые помнят еще прошлое воплощение и золотой век, когда мужчины реально были сильны. Поэтому сегодня удается выйти замуж женщинам только тем, которые убрали напрасные ожидания из своего ума, выбрали мужчину более-менее подходящего и дальше его лепят. Да, не просто лепить, когда мужчине уже 50 или 60, да? не просто это однозначно. По-любому эти отношения непростые, потому что они уже не первые. У нас много опыта за плечами, у мужчин тоже много опыта за плечами, чаще всего негативного опыта, который нужно прокачивать, прорабатывать. Мужчин прокачивать, прорабатывать можно, там, я не знаю, меньше 1%. Мужчин можно объяснить, что это все можно прокачать. Чаще всего женщины. То есть женщина прокачивает свою пару через себя, меняя себя внутри, она меняет мужчину. То есть он незаметно становится лучше, лучше, лучше. Это единственный способ, который работает. И другого нет. То есть это постоянная работа над собой. Может быть, это пугают слова, постоянная работа над собой, но это просто дело привычки. Вас, например, уже не пугает, что надо всю вашу жизнь чистить дубы, да, или каждый день кушать, готовить кушать. Да? Это же вас не пугает. Вы просто к этому уже привыкли. Но если бы вот на начальном этапе вы были с со осознанием, вот, Взрослого человека вам сказали, так вот, зубы чистить каждый день, всю жизнь, да, кушать, готовить всю жизнь. Тоже, скорее всего, вы были бы напуганы, что ох, сколько работы. да Также и здесь, когда на начальном этапе это нужно садиться, ножки в полу ручки в открытой позе, медитировать, встраивать в себя вот эту привычку, потом эта привычка уже работает на вас. Так же, как вот я училась в автошколе, я думала, как же это можно три зеркала сразу смотреть вперед, еще там три педали, еще тут коробка передач, которую надо постоянно переключать. Это невозможно. Да? И, скорее всего, все, кто за рулем, скорее всего меня понимают, о чем я говорю, да? но потом это встраивается как привычка, и вы уже легко смотрите в три зеркала, вперед, три коробка передач, три педали нажимаете, несмотря туда, и еще вы слушаете музыку, болтаете с подругой, и еще планируете, как, что вы сегодня на ужин приготовите. То есть просто уже встроенные программы в вас, они уже работают вместо вас. Точно так же и здесь. Нужно привыкнуть, понять, как это прорабатывать, прокачивать, строить в себя эти программы за несколько сессий, проделывая это. да И дальше вы уже сами будете это все прокачивать. И мужчина рядом с вами, ему некуда будет деваться. Он будет становиться лучше и лучше. То есть он на каких-то моментах будет понимать, что надо меняться, что уведут, если не буду меняться, да девушку и так далее. То есть это единственный способ. И чтобы мужчины делали поступки, мы, женщины, их должны вдохновлять. Если мы их не вдохновляем, они даже не знают, что нужно делать поступки мужские. Отец не рассказывал, интуиции нету. Примеры друзей, которые стараются вообще эксплуатировать женщину и бесплатно получать даже секс. Да? То есть это уже Геройским подвигом считается среди мужчин, что вот не тратят деньги, а такая классная у него. Да, там. Он не знает, что он ухудшает свою карму, что там через пару лет такого общения, такого, такой деградации он останется без работы и потом годами ему сможет находить работу. Но это его сейчас не пугает, потому что оно еще не произошло. И он думает, ну, может, со мной так не случится, может, меня пронесет. Это там вот с другими случалось, но это не факт, что со мной случится. Они даже не осознают, что это закон природы. Да? Эксплуатируешь другого человека, а потом становишься либо на его место, либо у тебя возникают такие финансовые проблемы. Закрывается поток изобилия, и все, ничего не может сделать. Мужчины, которые живут за счет женщины, хотя бы год, они потом просто годами не могут найти работу. То есть это все закрывается, поток изобилия, и дальше... Нужно делать практики, поэтому важно, чтобы мы, женщины, вдохновляли мужчин на поступки, не, мягко говоря, не соглашались на близость за просто так, да? или там, за то, что покушали в ресторане. Нужен еще какой-то поступок, осознавание вот этой ценности себя. Да? Объяснить, скорее всего, мужчинам, что мы, женщины, ценности, это не так просто. Скорее, скорее всего, на это даже не стоит тратить время. Но вы можете осознавать это для себя и дальше играть, вовлекать, развлекать, да, делать все возможное, чтобы мужчина понимал, что соблазнять, да, чтобы он понимал, что если не сделаю поступок, ничего не выйдет. То есть как бы ни о чем говорить, а как, да, вы меня пугаете да, в мультиках. «Я не знаю, мне надо подумать, я еще не готова». Да? Вот эти женские ужинки они как раз та сила мощная, которую мы иногда не готовы использовать. В мужских энергиях нам кажется, что мы притворяемся. На самом деле мы просто включаем женскую энергию, начинаем думать по-женски и поступать по-женски. И когда мы делаем поступки женские, мужчине ничего не остается, как только делать рядом с нами поступки мужские. Но очень часто женщины как раз наоборот в своих мужских энергиях, в своей мужественности делают мужские поступки. И вот здесь как раз вся проблема. То есть если вы делаете мужские поступки, гарантированно рядом с вами мужчина будет делать женские поступки. То есть и вы имеете право выбора, мужские или женские, делать поступки, а мужчине уже нет выбора. Ему остается то, что осталось после выбора вашего. Поэтому обязательно обязательно. Обязательно продумайте себе эти моменты, какие поступки женские, какие мужские, какие делать, какие не делать. И вот состояние женщины, состояние счастья и состояние женственности, когда она разрешает себе быть нежной, слабой и э, еще и гордиться этим, да, что я нежная, слабая. И этим добиваются очень больших результатов. То есть э, весь мир построен, на энергии женской руками мужчин. То есть, когда женщина в женской энергии, она вдохновляет мужчину на поступки. И ждать поступки от мужчин, просто ждать, нет никакого смысла. Если до сих пор не начали мужчины рядом с вами совершать поступки, значит, задумайтесь. Задумайтесь о том, как вы проявляетесь в этом мире, насколько процентов вы проявляетесь в женской энергии. Значит, больше все-таки вы проявляетесь в мужественности. И мужчина рядом с вами, вас видит, мужчину, другого, своего пацана, может, хорошего друга, но не женщину, ради которой хочется залезть через забор, нарвать цветов и так далее. да То есть нужно внутри стать такой женщиной, которая будет вдохновлять мужчину на поступки. Не ждите, создавайте чудеса сами. Вот это... Самое важное, что мне хотелось, наверное, сказать сегодня. Да? Девушки, подписывайтесь на мой канал. Будут новые видео, новые темы. Пишите в своих комментариях вопросы, которые вас волнуют. И еще я оставлю в комментариях ссылочку на опросник, где вы можете получить подарок PDF с 25 практиками «Любовь к себе». Это помогает включать и женскую энергию, и видеть в себе ценность и транслировать вот эту ценность, необходимость в мир уже на другом уровне, на более высоком. Заберите свой подарок, заполнив простой опрос, а буквально несколько вопросов, в основном о том, что вас больше всего волнует, чтобы я знала, на какие темы снимать видео и писать посты. Благодарю вас, всех, кто уже поучаствовал большая вам благодарность, потому что это очень мощная помощь для меня и для развития моего канала. То есть вы участвуете в развитии моего канала так же, как и я. Обнимаю вас и увидимся в следующих видео. Пока-пока.